Всем привет! Сегодня начнем разбираться: ну, да, можно сказать, разбираться с семейком. То есть будет несколько уроков. Ну, думаю, как базовые знания вполне себе подойдут. Ну, а как профессиональные знания, то вряд ли. По семейку есть книги, они могу сказать, даже и не дешевые. И книги довольно большие. Это, можно сказать, целое искусство. Но мы вкратце разберем, что такое CMake. И, э, и, и разберем это на нескольких примерах. То есть будет несколько видео. Ну, так как у нас сегодня первое, то что же такое CMake? CMake? То есть мы сегодня создадим простой CMake файл и попробуем с помощью него что-нибудь собрать. Так вот, CMake это кроссплатформенная система Автоматизация сборки программ из исходного кода. Что вам надо? Давайте я тут увеличу. Ну, как минимум, вам, у вас должна быть установлена программа CMake. Вот. Я у себя в терминале набираю CMake, и мне говорят, что, мол, ты опции не указал. Значит, она у меня есть. Кроме всего, надо еще такая программа, как Make. Make тоже вон, у меня установлена. Ну и понятное дело, что компиляторы должны быть. Ну все зависит от того, что вы будете собирать. Ну об этом чуть позже. Так вот, сам CMake не занимается сборкой, он только генерирует файлы для сборки. И в основном это файлы вот такие, make файл. А вот из make файла уже специализированная программа make начинает собирать Конечный, конечную цель то есть это библиотека это там может быть это какая-то программа и все такое а, так вот Simake также может генерить а, проекты для различных идейшек а, что там по-моему можно вот так вот написать Ж Во. И в данном случае на моем конкретном э, компьютере он может сгенерить на основе э, определенного файла э, вот такие э, файлы вот, для вот таких вот IDEшек: шек kdevelop3, kt какой-то, eclipse, codelight, блок э, и, и еще какие-то sublime и все такое. Под Windows конечно же можно сгенерить будет под э, Visual Studio. Ну, об этом, если захотите, попробуйте потом сами. Да? Ну, а мы продолжим. Первый выпуск CMake был в 2000 году, и он развивается по сей день. Так как CMake очень популярен в силу своего удобства. Ну, если сравнивать написание файлов CMake и файлов Make файлов. То есть у CMake, конечно же, это гораздо проще. И проще разобраться, что там и как. То есть я бы сказал, что это небо и земля. Так вот, содержимое CMake файлов пишутся на скрипте. Ну, его можно, можно сказать, он похож на bash или не на bash, но. Но, но, но. Это такой макроязык. Ну, давайте просто вот комментарий. Комментарии начинается вот с символа решетки. Кроме генерации проектов или make-файлов, Cmaik также умеет искать. Мы искать различные библиотеки, которые требуются проекту. Есть библиотека или нет, ну, есть возможность известить об этом пользователя и, к примеру, прекратить дальнейшую генерацию, либо вообще сборку. Симейк может генерить собственные файлы, содержимое которых может зависеть от конкретной операционной системы. От конкретной операционной системы. <coughs> ну и в чем фишка Симейка? ну, одна из фишек, да, с помощью Симейка вам больше не нужно поддерживать отдельные настройки, специфичные для вашей среды компилятора. То есть у вас есть одна конфигурация, и она работает для многих сред. Кроме того, всякие умельцы и гуру Симейка могут без труда настроить, написать Симейк и рядом файлы, с помощью которых возможно компиляция проекта на одной машине для разных платформ но ну, для этого понятное дело нужны будут разные компиляторы но под Linux это возможно скачать селенг скачать мингв компилятор для windows вот и особыми там заклинаниями создать семейк файлы создать баш скрипт и в результате вы получите полностью собранный проект под все платформы. Но это уже отдельные священные знания. Вот. Ну что ж, сегодня давайте на comment вот так вот говорил и написал с ошибкой. Ладно, сегодня напишем простой Make файл для простой программы, которая будет читать параметры командной строки. Ну, давайте, можно узнать версию семейка. Первым делом семейк. Так, по-моему, если вот так вот, то тоже будет версия. Нет, значит... Вершин. Вот, у меня версия сейчас 3.10.2. Так, ну для чего эта версия надо? Ну, э, в документации там на официальных сайтах э, можно посмотреть, ну там добавляются всякие фичи, они пишутся, поддерживается симейка такого-то или такого-то. Ну, давайте приступим. Первое. Симейк минимум... Ми Ми Ми Ми Ми Ми То есть это мы сейчас указываем. То есть мы уже начинаем создавать первый наш CMake файл. И здесь мы укажем, какая минимальная версия нам нужна. Потому что некоторые фичи доступны там с каких-то, ну, обычно, обычно, ну, давайте, я ставлю 2.6. Этого можно не писать. Но Симейк будет на это, ну как э, Он будет возмущаться Но продолжать работать будет вот. То есть это как бы хороший стиль э -э вот. Соответственно мы указываем Что ми если версия Симейка Будет меньше чем, чем 2.6 То соответственно в вам В терминале об этом напишется И работать ничего не будет yes. Так, сохраним этот файлик Сохраним этот файлик Давайте создадим Lesson1 И все файлы должны начинаться, ну, э, иметь имя вот такое, cmake.list.txt. Вот. Есть. Дальше. Название проекта. Ну, название проекта вот так вот с помощью такого макроса. Project. И наш проект будет называться, к примеру, cmake.example1 его дальше можно будет использовать в проектах, ну в скрипт, точнее в строках ниже, да, чтобы каждый раз не писать вот это, либо к примеру вы измените имя и потом по всему семейку менять, это не очень удобно, соответственно его дальше можно будет использовать вот, вот так, вот такая будет переменная так, project name вот то есть этот макрос там Установит эту переменную, для этой переменной вот такое имя. И дальше может, можно его использовать везде и повсеместно. Так, также можно установить версию стандарта. Ну, мы сейчас установим. Это можно сделать либо вот так вот, set cmake. Так, это cxx, это знаешь мы устанавливаем э, версию c++ стандарта. Так, стандарт и, к примеру, одиннадцатый стандарт. Либо же можно это сделать вот, вот так вот. Я сейчас, я сейчас, set, ну, то есть с помощью флагов. CMake, flux, и вот здесь, чтобы не перезатерлись предыдущие флаги, если они были установлены там в каких-то других э, CMake файлах, то обязательно вот так вот пишем тайлки-палки. И, к примеру, std равно c++, пусть там 98. Ну, потому что я здесь, кстати, не пробовал 98, оно вроде... А, или пробовал, оно ругается. Тут можно остановить 03, 11, 14, 17. А как 98, фиг его знает. Ну, короче, то, то такое, то мелочи. А, так вот, можно установить а, либо вот таким способом, либо вот, вот таким, то есть с помощью передачи определенных флагов компилятору. Соответственно, вы уже поняли, это передаются флаги компилятору, и здесь можно устанавливать другие флаги, по типу там включать... А, ну, там, не знаю, к примеру, чтобы компилятор, э, то есть включить все предупреждения, все ворнинги. Ну, давайте это сделаем. Это точно так же и там, насколько я помню, по-моему, V, V, OL, вот. И можно O2 еще. Это, не с большой, по-моему, да. Это уровень оптимизации. Так, так, есть. Файлик мы сохранили. Что делать дальше? Мы здесь только указали минимальную версию CMake. Как называется проект. Установили стандарт. И ну, некоторые флаги установили. Но ну, ну, теперь нам надо создать какую-нибудь... какой нибудь Какую-нибудь какую программу, исходный код что ли. Давайте main... И вот здесь, так, давайте я напишу, а потом продолжим. Так, тут я написал, написал, ну как написал, что-то скопировал. У меня было э, заготовки, понятное дело. Э -э, вот, это простейшая программка, которая будет читать аргументы. Если их количество равно единичке, значит будет выводиться там справка справка, где у нас тут справка, вот, будет печататься, ну, короче, сейчас увидите, и еще тут добавил семейк. ну, для первого урока наш лист. здесь добавил тип сборки, по умолчанию, по-моему, идет, я не помню, дебаг, по-моему, ну, сейчас проверим, дальше, указал, вот, установку стандартов вдруг кому-то пригодится, да, там, начиная 98-03-11-14-17, а вот это 1-y, это означает самую последнюю версию стандарта использовать. И это установка для C ⁇ Флага. Точно так же можно устанавливать для C, если у вас проект... Ну, довольно часто бывает такое и C, и C++ файлы есть, соответственно, и библиотеки C++ есть, и C++. И где-то нужно использовать G++ в такой-то версии, а где-то GCC, к примеру, ну, конкретно для генерации объектных файлов, написанных на языке C, где-то надо использовать, к примеру, определенную там версию. 890 го по-моему, нету. Это, это у меня, наверное, осталось в качестве теста. Короче, пусть будет. А, 95-го нету. Он был как расширение. Ну, ладно, не буду сейчас в это вдаваться. Так, потом смотрите. По поводу флагов, да, я тут кое-что еще добавил. Можно добавить вот такие объявления, указав в флаге компилятора. Либо вот так вот, либо вот, -вот так вот. Ну, тут O2 давайте я добавлю. О, o... нет. 2 дальше теперь смотрите это все хорошо это сейчас это все мы настроили да мы тут настраиваем можем устанавливать свои перемены и все такое теперь что дальше вот вот это вот этот макрос файл глоб что это означает это означает собрать в один список все файлы по регулярному выражению здесь к примеру, в переменную создается вот такая переменная cpps. Добавляются все файлы по вот такому вот шаблону звездочка cpp, то есть все файлы в директории, где валяется make lists, будут найдены все файлы cpp. Ну, аж файлы добавлять не надо, потому что объектные файлы генерятся на основе cpp, вот. Так вот, в эту переменную добавляются все файлы по такому шаблону. И дальше с помощью вот этого макроса мы говорим создать э, исполняемый файл. Потому что можно еще add library сделать, это создаст библиотеку. Но ну, об этом э, будут, у, у, ну, будет показано в других видео. Так вот, теперь смотрите, вот мы используем project name, то есть, который мы указали. Вот у нас example 1 Ну и я версию тут изменил, как вы видите. Так вот, example 1 Дальше. И вот здесь мы подсовываем все наши файлы, которые CMake найдет. То есть можно либо вот так вот установить set, тогда надо все файлы перечислять. Либо написать вот так вот, тогда они все будут найдены. Вот. Дальше, add executable, ну то есть создать исполняемый файл, бинарный. Да, можно либо вот так вот. Соответственно, вот здесь ничего не придумывать, а вот здесь просто перечислить все файлы. Но это неудобно, потому что проекты разрастаются, и вот здесь каждый раз добавлять эти файлы не очень удобно. Вот. Ну, Либо так, либо вот так. Вот, да? То есть с помощью переменной. Восстанавливаем переменную, и в нее, то есть тут можно вот так вот перечислить все файлы. Ну, я думаю, если вы поиграетесь, вы разберетесь. Ну, либо же вот так вот, да, с помощью этого макроса файл. И он с помощью регулярки найдет. Итак, что нам надо сделать? Нам надо перейти... Так, я еще, я еще не собирал. Сейчас, куда оно? Вот тут. Вот. Теперь смотрите, у нас здесь валяется cmake lists текста и main MainCpp. Ну, что ж. Что нужно для того, чтобы запустить генерацию make файла, ну, а потом непосредственно сборку. Для этого... Там, где валяется вот этот файлик, нужно запустить программу CMake и поставить точечку. Вот, как вы видели, произошла какая-то генерация. Теперь давайте перейдем сюда. Как мы видим, здесь было, здесь было намусорено. И это нам не нужно. Это нам не нужно, это нам не нужно. Вот, создается мусор. Как его избежать? Проще всего создать папочку build. Вот, перейти в нее и из нее непосредственно запустить семейк. То есть две точечки поставить. Можно запускать этот семейк совсем с другого места. Только самое главное, ему передать путь туда, где лежит вот этот семейк. Ну, попробуйте, да. Я буду делать так. То есть я создал папочку build, зашел в нее и дальше семейку говорю, вернись на уровень выше. Там найди... Ну вот, одна точечка на уровень выше. А когда две, когда две точечки, то он переходит на уровень выше. Короче, находит там CMake, лист текста и генерит. Давайте запустим. <coughs> Что у нас было обнаружено? Было обнаружено компиляторы. C, компилятор для языка C. 6.4 версия для C++. 6.4, ну, версия GCC. А, ну и, короче, тут... Настроечки всякие были проверены. Есть. Теперь смотрите. Был сгенерен make файл. Вот он. Это уже с симейком. Он был сгенерен. Тут его читать не будем. Теперь нам достаточно просто запустить make. Опача. А что такое? Это наверное 0. Так. А что он не нашел? О, два. Так вроде, что два. Не понял. Где-то я что-то втыканул, походу. Не, он не на флаге ругается. Он ругается на... Вот так вот приехали. Видите, как я говорил, я не обманул, Я, короче, не... О! Да, это я с флагом втыканул. А чё... Почему? Это ж вроде o, O2. Ладно. Не об этом. Короче, смотрите. Вот все у нас собралось. И на выходе мы получили исполняемый файл. Теперь давайте его запустим. example. Как вы видите, я его запустил без параметров. И вывелось, вывелся у нас help. Можно запустить с параметрами. H. То же самое. А если... Ошибемся, то ничего не будет. И что еще там программа делает? А, и она парсит входную строку. Ну да, больше ничего не делает. Ладно. Есть. Теперь смотрите. Размер у нас 14 килобайт. И, ну, 14336 байт. Сейчас... Проверим, а то я не помню по умолчанию, это дебаг или релиз. Если, если, если мы сейчас поставим релиз, то по идее, если по умолчанию был дебаг, то по идее размер должен уменьшиться. Давайте это сделаем. Запустим еще раз semake. Не semake, не, не а make. Не 14.088. Тогда получается по умолчанию у нас генерится дебаг сборка. А, не По умолчанию релиз генерится. Сейчас у нас 65 килобайт. Почти что. Я понял. Короче, по умолчанию у нас генерится... не по умолчанию релиз. Сейчас еще раз. Make. Да, вот. 14336. По умолчанию генерится релиз. Если мы не установим обратного. Если не установим. Какой-то странный релиз по умолчанию. Почему-то сейчас я установил релиз. И чуть-чуть э, меньше в байтах. Какой-то релиз по умолчанию. Не, не, а, не знаю. Короче. Не, не суть. Так вот, по умолчанию все равно релиз. Э, генерится. Uh, то есть вот так вот мы можем установить. Либо же это передается в командной строке. Там надо написать CMake, потом что-то D, CMake, я не помню, build там, и, и все такое. Uh, вот. Но это все можно задать вот здесь. Дальше, смотрите. Uh, могут быть файлы CPP, а также мог, могут быть файлы C. Для этого ничего сложного нету. Мы можем добавить, ну я уже вот добавлю здесь, то есть вы можете вот здесь через запятую, ну через пробел понаписывать еще файлы, ну к примеру c да. Но я буду делать вот здесь. Мне вот, вот так вот проще. В макросе зададим регулярку для файликов C, си И давайте CS что ли, тогда получится как у c по расширению. Да ладно, без разницы. Так, и давайте, давайте вот так вот. CS. То есть, я думаю, вы понимаете, да? Вот этот макрос, вот globe он вот здесь ищет, ну там, где CMake валяется. Все файлы cpp добавляют и все файлы c. h и hp добавлять не надо, потому что, и вы знаете, что объектные файлы генерятся на основе вот этих вот исполняемых. Mm -hmm. Не, ну мы можем указать h файл, если в h файле будет, короче, реализация, ну, с этим извращаться не надо. Теперь давайте создадим какой-нибудь C-файл. Давайте вот просто вот такой файл. Void. Static. Не, не static, как будто бы будет эта внешняя функция, которая будет как будто бы доступна. И давайте м -м, тест. Напишем тест. И, и, и, и просто и просто Просто тест, короче. И давайте создадим... Так, где оно? Оно Вот тут. Вот тут. Файлик тест.си. Вот. Есть. Есть, есть, есть. И теперь давайте его... А, его добавлять имя не надо. Все у нас хорошо. Так, давайте перегенерим. Лучше вот на этот момент, когда у нас добавился новый файл, Лучше это все почистить, ну сделать полную перегенерацию. Так, тест си main.cpp есть. Давайте вызовем cmake, make, а потом make. Как мы видим, был собран объектный файл тест си и main.cpp. И дальше все это скомпоновалось и, и, и, и теперь у нас есть исполняемый файл. Эти объектные файлы, вот они, генерация. Вот вы видите, есть test.c.o, main.cpp.o, ну и все остальные файлы, которые, ну, нужны. Ну, ну, ну, на, наверное, на сегодня все. То есть в целом, в целом, я думаю, вы м -м, немного уже, если вы не знали, познакомились, да. Ну, а дальше в следующих видео мы м -м, дойдем, ну, я не, я не думаю, что уроков будет много, но штук 3-4 их еще будет. То есть мы дойдем обязательно до создания библиотек. До создания библиотек, наверное. Ну и до их подключения. вот. Ну а на сегодня все. Это все, конечно же, где-то будет в репозитории. Скорее всего, этот репозиторий будет называться CMake. Да, вот. То есть будут валяться вот эти вот примерчики. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.